9 ноября всем добрый день температура плюс 8 сейчас пасмурно вот она семья последняя которую я объединял напрямую сейчас покажу ее состояние ну а перед этим Отвечу на вопрос, как насчет слета пчел при переносе семей. Да, слеты есть, но в процентном отношении как это наблюдается летом при наличии расплода, меньше, конечно же, меньше, потому что если в семье есть расплод, мы все наблюдаем, перенести на полметра на метр семью в сторону. И вся летная пчела будет биться на старое место, потому что там строгое распределение трех групп летной активности. Если расплода нет, матка в изоляторе, вот в осенний период, такого, такой активности будет, уже не будет, потому что единственный сейчас авторитет в семье – это наличие плодной матки, она в изоляторе. И тем более, что температура уже не та для такой активности. Но какой-то, конечно, процент слета будет. Так вот, как совместить приятное с полезным? Вернее, из минуса сделать плюс. Точно такая картина у меня была с минусом, когда первые годы я помещал маток в изолятор, появлялись вещевые маточники, Вначале это было принято панически, потому что ну, нежелательное явление. Но как-то я обратил внимание, что в семьях матки молодые обгуляются. Не всем дают обгуляться, но некоторые матки обгуляются, свищевые. При наличии в клеточке, то есть в изоляторе плодной, Старой матки. Ну и почему бы эту ситуацию не сделать контролируемой? Откуда родилась идея матки-дублеры? Причем довольно-таки серьезная в творческом своем понимании тема, если кто относится к селекции так более уважительно на своей пасеке и занимается именно самостоятельной селекцией, то эта тема заинтересует. Формируется, я на последнем взлете говорил, формируется специальная группа отцовских семей. Выводится, выращивается трутень уже на последних неделях, когда это можно, обычно перед последним взятком. Для того чтобы продлить как можно на дольше пребывание трутня половозрелого в этих семьях, убирается матка. Мы знаем, что в конце уже лета природно пчела не нуждается в трутне, заканчивается раевая пора и трутня изгоняет даже того, который есть, не говоря о том, что его уже не выращивают. И наличие искусственно созданной группы отцовских семей с тем трутнем, которого мы запланировали, он будет перекрывать имеющихся даже в окружении соседских там, пасек. И спокойно мы максимально под контролем обгуляем этих маток дублеров в конце сезона. Это август по нашей местности или начало сентября. Так что все, из, все под контролем. Из минуса первоначальных, то что не давал мне покоя, как избавиться от этой ситуации появления свечевых маточников, можно оказалось сделать хороший плюс. Точно так же и слеты пчел. Насколько это минус? Вот как раз оказалось, что это не минус, а, как, а именно такой же плюс. В чем этот плюс? Я этим методом, вернее, этой особенностью слета пчел, выравниваю семьи осенью, идущие в зиму. Как это происходит? Человоды, я думаю, уже догадались. Группы у меня находятся семьи по две, по всей пасеке, строго по две. И бывает такое, что на в одной мини-группе из двух семей две семьи такие, ниже среднего, по силе. А рядом стоящие, или где-то в... ну... Подальше там. Стоят две сильные. Ну бывает одинаково, все равно никогда не получится, так чтобы как не хотел пчеловодь их выравнивать. Все равно будут перекосы. Поэтому взаимозамена этих семей дает возможность выровнять примерно по силе уже с осени, чтобы весной, когда запускать вот в такой в поток на конвейерное по операционное обслуживание семей, выравниваются семьи уже с осенью, благодаря вот, этой, вот этому э, нюансу, минусу слета пчел. Да, конечно, они слетают. Но в зависимости от того, какой процент слетает, пчеловод уже практически со временем, с годами, он увидит эту особенность и будет таким способом это контролировать. Очень удачный метод развязывают руки весной при выравнивании семей. Так что ничего в творческом пчеловодстве не бывает без пользы для дела. Его можно обязательно где-то применить. Итак, показываю эту семейку, которую мы объединили. Так, пока открыл, сразу хочу обратить внимание на состояние зимующих пчел. Она вся серенькая идет зиму. Точно такая же она должна выйти из весны не изношенная, потому что уже больше двух месяцев, три месяца матки находятся в изоляторе. Расход эти пчелы не воспитывали маточным молочком, поэтому они и не изношены. Ну, вон они там. И внизу меньше рамок, если не наполовину то хотя бы на одну. Для чего делается меньшее количество рамок внизу? Потому что нижние рамки по центру, они центрируют Клуб с осени наступает холода и происходит перемещение вверх как по направляющим. Так что такая зарисовка осенняя. Ну и нужно ли заставные? Заставные. Все будет зависеть от силы семьи. Если у крайних рамках есть. Отверстие вот как раз от передней стенки клуб сформировался и там есть отверстие. они зайдут в рамку вернее в улочку соседнюю если похолодает такая пчелка. Можно было еще по одной рамке поставить так, Впереди открывать опасно, потому что клуб сейчас там Можно поставить заставные Или даже рамки Но две матки Такая точная ситуация Они зайдут Температура еще не та Формируются передние стенки на этих полурамках. И так начинает старт зимовки. Я думаю, сколько будем жить, будем пчелом не учить, а постоянно у них учиться. Тогда это будет пчеловодство. Всего доброго, до свидания, успехов!